Радость служит противоядием от всех страхов. Страх возникает, когда вы не радуетесь жизни. Когда вы радуетесь жизни, страх исчезает. Настройтесь на радостную волну и больше смеетесь, больше танцуйте, больше пойте. Будьте веселее и веселее, и пусть даже мелочи, Самые незначительные мелочи будет у вас энтузиазм. Жизнь состоит из мелочей, но если вам удается каждой из них придать качество радости, сложенные вместе они творят чудеса. И не ждите, пока случится нечто из ряда вам выходящее. Такие вещи случаются, я не говорю, что их не бывает, но не нужно их дожидаться. Значительное случается, только когда вы умеете переживать небольшое, обычное, повседневное, с новым умом, с новой свежестью, с новыми силами, с новым энтузиазмом. Мало-помалу мелочи складываются одна за другой, и однажды рождается всплеск удивительной радости. Но когда это случится, заранее знать нельзя. Просто собирайте и собирайте на берегу цветные камешки, и из них сложится и свершится значительно. Каждый камешек один, он простой и ничем не замечательный. Но все камешки, сложенные вместе, вдруг становятся бриллиантами. В этом чудо жизни. Часто люди многого лишаются, потому всегда ожидают великого. И значительного, но ничего не происходит. Великое совершается только в малом. Завтрак, прогулка, душ, беседа с другом. А можно просто посидеть в одиночестве, глядя в небо, или полежать в постели, ничего не делая. Вот мелочи, из которых складывается жизнь. Мелочи, свивающие ткань.